бесплатной вакансии в Польше от группы Progress работа на рыбном заводе в Дунинова. так называется этот видеоролик потому что в нем я буду рекламировать данную вакансию Здравствуйте друзья с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк продолжается моя работа в польском агентстве по трудоустройству группа Progress и сегодня я буду в очередной раз рекламировать вам Одну из их вакансий – это работа на рыбном заводе, в этот раз в Дунинова. Да, знаю, в последнее время у нас одни рыбные заводы, но скоро ситуация изменится, и будут нужны люди других специальностей, но на данный момент ситуация обстоит так. Бесплатная вакансия, как всегда, от Крупа Прогресс. Локализация Дунинова, Польша. Работа на побережье Балтийского моря. Если быть точным, 6 километров от побережья находится завод. Жить будете, скорее всего, в городе Устка, либо в Слупске. Одно из двух. Если в Устке, то Устка на самом побережье находится. Здесь, где, собственно, я сейчас живу. Скорее всего, может быть, даже в этом хостеле. Идем дальше. Работа по производству и упаковке Тайвань и Трески. Требуются женщины до 55 лет, зарплата, ну, как стандарта на таких заводах, 11 злотых в час нет, то возможны авансы. 200 злотых после первой недели работы можно брать аванс, плюс премия э, за каждый час переработки 0,99 грошей брутто. Э, при условии стараний в работе и выполнении там, так называемого сдельного аккорда, возможно еще дополнительная премия в размере от 100 до 300 злотых в месяц будет колеблиться это зависит от того как вы будете работать ну и данная премия предусмотрена также для тех кто сделал 220 часов в месяц вырабатывать можно до 240 часов в месяц работать в две смены первая смена длится с 7 утра до 3 часов дня вторая смена с 3 часов дня до 10 часов вечера по желанию можно работать по 10,5 часов в день и в субботы по 8 часов. Кауция 250 злотых за жилье берут с первой или со второй зарплаты. При выезде деньги возвращаются. Что такое кауция, объяснять сейчас не буду. Представлю отдельный видеоролик в описании данной вакансии в моих группах ВКонтакте и в Одноклассниках. И там уже, если что, посмотрите. Санитарная книжка, если своей нет, 210 злотых стоит сделать. Беру с первой зарплаты. Платный заказ проживания, как обычно. Про данную функцию также будет поясняться в том пояснительном видео, где будет поясняться, собственно, что такое кауция. Можно ехать по биопаспортам. Желающим делаем карту по быту должна быть актуальная рабочая виза либо биопаспорт минимум на 90 дней оформление документов длится от 10 до 15 суток от 10 до 14, если быть точными в общем, ну, сейчас так сделали да, еще удлинили оформление этих документов сразу после нового года делали, делалось это все где-то около недели сейчас уже до двух недель сделали 10-14 суток в общем, ну, такие правила, так везде, с этим ничего не поделаешь. Пока пройдете все медкомиссии, пока оформятся все эти легально ваши документы, умовозлицения, все остальное, придется ну, 10-14 дней жить ну, просто так, как бы ожидая. Ну, такова суровая реальность, так везде сейчас в Польше, к слову. Везде, где, естественно, работают люди официально. Но где неофициально, там могут просто кинуть, как известно. И, значит, что касается рабочей визы, либо биопаспорта. Если приедете по, био, по биометрическому паспорту на эту вакансию, которая на 90 дней, то будьте готовы к тому, чтобы подавать чуть на карту по естественно, если работа вас устроит. Потому что иначе могут и не взять сюда. Здесь заинтересован работодатель в постоянных работниках. К слову, отзывы об этой работе очень хорошие. В принципе, обо всех наших работах отзывы неплохие, но об этой особенно тепло и хорошо отзываются люди. Не знаю, по каким причинам нравится им, говорят, начальство. Особенно нравится им начальство там, отношение к ним и все остальное. И, в общем-то, многие соглашаются на карту побыту и работодателю это на руку. Ну а если у вас виза рабочая там, скажем, на полгода или еще лучше по воевушку запрошению открыта виза на год, то без проблем по-любому возьмут тоже. Тогда и не будет обязательным условия сделать карту Побыту Но если с паспортом, с биометрическим паспортом, то будьте готовы к тому, что э, ну, поработайте там какое-то время, если все нормально, вас подставят, поставят перед таким выбором, чтобы либо подавать на карту побыту либо вас кем-то могут заменить потому что еще раз повторюсь работодатель на данной работе заинтересован в постоянных э, рабочих Так, Тип договора я уже упоминал наверное, да, умовозлицения э, на работу возят автобусом и забирают с работы естественно автобусом количество мест э, 150 на данный момент короче уйма людей требуется Жилье предоставляется бесплатно, комфортное проживание в отличных условиях, конечно же. Ссылка на видео об условиях проживания, опять же, будет в письменной форме описания данной вакансии в моих группах ВКонтакте, либо в Одноклассниках. Там же будет ссылка на видео моего, моего коллеги-визиоблогера. Видео с похожего завода в Кашалине не с этого, но с практически идентичной работой. Также посмотрите, ну, кому интересно, чтобы иметь э, примерное представление об этой работе, для тех, кто его пока что возможно не имеет, но хочет приехать. Ну и все мои контактные данные также будут в видеоописании э, данной вакансии в моих группах опять же, ВКонтакте либо в Одноклассниках и сейчас вот на своих экранах вы видите мои номера конкретно мой номер вот уже перевожу сейчас на этот номер стараюсь переводить вас всех это мой номер рабочий и там и WhatsApp и Вайбер на этом номере, поэтому звоните на него, на этом номере хороший интернет и соответственно будет хорошая связь не сидите, звоните прямо сейчас желательно потому что данная работа, как правило, не остается долго актуальной, быстро очень набираются сюда люди, даже если много людей надо, обычно в течение недели все заполняется ну и сейчас хочу вам сказать о небольшом нововведении, которое будет касаться видеороликов именно из этой серии выпусков бесплатных вакансий от группа прогресс так как я собственно сейчас по специальности координатор то все таки решил хоть с большего координировать для вас приезд уже в этих своих выпусках чтобы как говорится привнести в эти ролики еще больше полезности какой-то поэтому внимание на экраны ну собственно вот о чем шла речь хотела вам показать Маршрут, как добраться до города Слупска. Дело в том, что сначала вам нужно будет ехать туда. Для тех, кто решит приехать на данную вакансию, вам сначала нужно будет приехать в Слупск, потому что там находится филиал нашего агентства, где вам будут оформлять документы. Вот сам город Слупск, который находится в 20 километрах от побережья Балтийского моря. Работать будете вот здесь. Вот у нас Дунинова. К вашему вниманию. Вот так вот выглядит. Это такая небольшая мясовость, как по-польски, небольшая деревушка, можно сказать, Дунинова. Сюда вас будут возить с устки. Скорее всего, в устке будете жить. Вот сам город на побережье Балтийского моря, где, где я сейчас живу. Не исключено, что даже в одном хостеле со мной будете жить. Ну, либо же в Слупске будете жить, одно из двух. В Слупске я вам уже показывал. И маршрут из ближайшего большого города сюда. Это я взял, естественно, такой город, как Гданьск Ближайший, самый большой город, который находится в часе 45 минутах езды на автобусе. Вот, находится этот город от Слупска. Каждый час, каждые два часа ходит автобус, вот показано на Google Картах. Я посмотрел, потому что, как оказалось, многим людям это сделать очень тяжело и построить себе маршрут. Поэтому вот с большего я решил вот так вот построить маршрут поверхностно, конечно, уже где конкретно автовокзал, стоимость билетов и все остальное. Я думаю сможете уточнить сами, но приблизительно маршрут вот таков, то есть с Гданьска можно добраться без проблем и где-то что говорить о расстоянии то примерно 130 километрах от Гданьска находится город Слупск ну что ж друзья ну вот как-то так Показала вам примерный маршрут из Гданьска, который вы можете ехать. Ясно, что существует еще море и других маршрутов. Выбирайте, который удобнее будет вам. И поспешите приехать на данную работу, потому что, как я уже говорил, обычно данные вакансии надолго не задерживаются. Если у вас возникли еще какие-то дополнительные вопросы в ходе просмотра данного видео, Обязательно задавайте их в комментариях под видео. И вообще задавайте любые свои вопросы в комментариях под видео, связанные с жизнью и заработком за границей. И пролайкайте обязательно чужие, понравившиеся вам вопросы. Так я буду знать, на какие вопросы мне отвечать в своих выпусках из плейлиста «Антоха отвечает». Ну и также не забывайте подписываться на мои группы в ВКонтакте, в Фейсбуке и в Одноклассниках. Не забывайте подписываться на мой канал. Все из вас, кто еще на него не подписан, но заинтересован в жизни и заработке за границей. И также ставьте пальцы вверх под этим видео. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life. Северная Польша. До скорых встреч, друзья. Пока.